Доброе утро! Сегодня 12 января. Тут ты, блин! Доброе утро! Сегодня 12 июня. С праздником всех! Короче, ты, мы в 50 км до Сандара. попробуем половить карпух. Здесь мы будем мешать замес э, закормочный. Здесь будем на то, что ловить. Ловить будем стараться и на флот. Так. Немножко плюзики. Пылики, мертвые. Здесь пылики. Последние с пыликами. Уже. Здесь пылики. Разные пылики: сливок, мед, рыбные. Конопля. Конопля нам нужна крупнозернистая. Карп серии для того, чтобы пылить ей нам не нужно, мне заядлые карпятники, нам не нужно слишком большую рыбу, нам нужно всю рыбу. Вот высыпем пол пачки, чуть больше конопли. Немножко рыбного жирного пельца, который будет подольше лежать, подольше привлекать рыбу, дольше растворяться, Он чуть быстрее растворяется, расстреля... чем пулики. Пулики где -то. 40 минут час а эти где-то часа на полтора зерновые это то что будет дольше удерживать рыбку на точке зерновые. перец 14 канапля десятки Перец десяткой конопля. Немножко переца слива на этом водоеме. Силь на сливу на сильный большой объем рыба отзывается плохо. А немножко сливы хорошо. Вот так вот. Поэтому слива будет. У нас вместо слива будет у тебя фрукти. Она помягче слива. И вот и отмирает. Вот так вот. закормочной. Ну смесь мы зальем. Фицел. У нас есть кути-фрути, мы примерно 50 на 50 сделаем кути и мысли. В итоге у нас такой будет рыбно-фруктовый аромат. Все, отличная консистенция, ни влаги, ничего мы не, не добавляем, все нам с головой, готово для закорма. Теперь, на что мы будем ловить на флэд? Использую эту коноплю я люблю Ой, хороший запах, я люблю вот эту вот смесь для карпа, она довольно крупная, не много зерновых видно. Кукуруза крупная и то, и то. Много чего. Очень сильный запах, аромат конопли. Для чего? Мне это нужно для того, чтобы плыть начинал довольно быстро работать. Я не люблю пыльные смеси мелкие. Как пыль. Я люблю крупные. Вот, всю эту коноплю. И мидия. Мидия, по существу, это база. Я беру специально не сильно пахнущую базу С рыбным ароматом В итоге у нас получается Светлый цвет прикормки Светлый Сюда же Кукурузку Пол баночки Много нам не надо Получается вот так у нас, довольно смелая. светлая смесь, которая очень хорошо будет пахнуть и даже... несколько этапов, и не боимся переувлажнить. Красота утра. Утро, ночи. Тут половим рыбку. Будем кидать на вон ту сторону. Где-то примерно 80-90 метров. Попробуем что-нибудь поймать. Сейчас уже 14 градусов. Днем будет за 30. Тепленько. Ну что, точки утвердили. Сейчас будем заниматься стартовым закормом. Кормить буду той же палкой, основной, одной из, что я ловлю. Кормить будем бомбардой, здесь 94 оборота катушки, в общем, расстояние нормальное. Ну, вот это где нашу небу. Две точки до двух подилищ. Вот такая бомбардочка, китайская, 180 рублей провели испытания работает отлично начинаем заниматься на пару часов дурыстиком. так сначала правую точку и потом левую Вкуснички форте в пахнет, там бы ел. По 30 по 30-40 точку на вот территории Столько вкусняшек. Ну что, закормили Сейчас будем снаряжать флетики И пытаться ловить Смесь у нас отличная Вот такая вот крупнозернистая до флетиков на пробу взяли флеты вегасовские хотим попробовать как они работают У них есть отталка адренана и аналогичные вегасовские 60 40 грамм на палку 13 фунтов до 150 грамм поставил 60 -ку. на палочку 13 футов до 80 12 футов до 80 поставил 40 колочков видим на ту дистанцию не спокойно эти добиваем 13 фунтовый да, 150 грамм 45 флейт не нагружает Очень тяжело кидать Тяжело, приходится вкладываться, чтобы на эту дистанцию добить а уже 60, я сегодня попробовал Летит сказочно Будем пробовать Разные насадочки Примерно я знаю, что здесь работает Но ну, это рыбалка Сегодня работает один, завтра другой уже проходили Даже на этом водовине неоднократно Основная насадка у нас будет пылик с пупавом. Пока я здесь сижу, кормлю. У соседей с правой стороны у одного было две поклевки. на карповую снасть. Ни одной результативной. Больше не было ни у кого ничего. Хотя нет, нет рыбы выворачивается. Даже здесь возле мостика. Фиг его знает. Опять. Что там у нас юльную рыбалку блин проверим у нас получилась вот такая вот сацка мне очень кстати понравились силиконки силиконовые топталки очень понравились ими легче работать удобнее можно взять вот так вот слегка и провернуть туда-сюда получится такая зализанная Прям зализанная не нужно, чтобы она работала где-то через минуту начала работать после того дошла до дна богом угу. первый пошел Значит, первый заброс будет дольше до получаса Пылик держится 45 минут, 6-0-3. Остальные будем делать 10-15 минут. Перезаброса. Что-то тащим. Слабенько, но поклевывают сегодня. Очень слабенько. Вот джинь-джинь-джинь. Вот джинь. такое. Поклевка была очень мощная, если были зубастые. Держатели удилища, палка бы просто улетела бы в воду. За бойки и веселый. Да, да, не надо мне туда уходить. Вот сейчас дамочек. Красивый. Красивый дорогой. Вот это вот, вот, это вот я рыбка понимаю, а Тут маленькие морчики клюют, мне интересно. Красивый, рыбка. Карасик. Хороший такой, добрый. Серьезная сила, хорошая. На рыбу похоже. Пытаемся Чуть -чуть от камыша откинуть, а потом может немного расслабиться, чуть-чуть отошел от камыша. это то на рыбу похоже, что сила. Очень на рыбу похоже. У нас вообще с дуплета не было. Прям чувствуется, что рыба есть там, прям рыбка чувствуется, давит конкретно. Так, ну завтра ради этого мы ездим на рыбалочку, покайфовать. Останавливался, как будто бы в стол Палочка работает отлично. Реально, что-то доброе. Очень доброе. Походу, создал лекарм хороший. Кабанчик, кабанчик. По ощущениям, зачетный кабанчик. Потому что чувствуется, что именно просто давит. Нет рывков, резких. Вот чем не очень прикольно ловить именно крупного карпа, чем крупнее, тем он вот так вот себя спокойно карп, По ощущениям очень хороший. Рыба. Хороший матерый боец там. Большой идет. Не омутчики или карасик? Кто это? Карась добрый. Вот это карасик. Всем карасикам карасик. О, карасик какой! Пока заряжал. Вторую поклевку, походу, амурчик небольшой. Да, оба а, а, а, а. Небольшой амурчик, походу. Слишком резкий. Да, амурчик. Небольшой такой. Небольшой амурчик. Как здесь небольшой красавчик тузик оп оп оп Потом Попустим. пообедаем продолжим рыболочку маленький совсем маленький на морчик небольшого похоже по сопротивлению амурчик. Амурчик. Амурчик. за середину нижней губы как положено ну, да, ну что рыбалка была трудовая но поймали без рыбы не остались пришлось много думать на ходу перестраиваться но рыбку поймали были и сходы и все было. Единственное, самого крупного не получилось заснять. Села батарейка. Ну что ж, друзья. Надеюсь, до новых встреч.